Друзья, самые удивительные вещи происходят, как всегда, случайно. Мы с Егориком сейчас путешествуем в нашей машине в Европу, во Францию. И планировали ехать в совсем другое место, Но, не поверьте, оказались в Брестской крепости. И что сейчас мы вам расскажем. Мемориал в предкой крепости.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 Конечно, когда находишься здесь. Трудно передать словами те эмоции, те ощущения, которые ты испытываешь, находясь у этих ворот, читая памятные мемориальные доски, в которых ты понимаешь, что происходило здесь в первые дни Великой Отечественной войны. Вечная память героям. И вот, говоря сейчас это, я прям такое ощущение внутренней переживания за эту ситуацию и ощущение того, что здесь такая трагедия была. Но Самое главное, тот сильный, несгибаемый русский дух и стоять до последнего за себя и за свою родину, как важна эта черта и как, какое было поколение. Это было поколение героев атлантов, по большому счету. Вот примерно таких, которые здесь на этом монументе. Светлая память героям.